приветствую мои дорогие сейчас сделаю небольшой экскурс как попасть в клуб как а, пройти регистрацию как активировать и так далее да? то есть первое а, что нам необходимо это пройти регистрацию когда вы попадаете в клуб внимание пожалуйста если у вас есть уже регистрация в клубе не надо делать новую регистрацию вам надо нажать войти если вы впервые попали на платформу клуба и хотите зарегистрироваться, то нажимаете регистрация, заполняете ваша фамилия, ну, давайте заполним, да, фамилия, имя, электронный адрес обязательно рабочий, желательно Google, не на, от mail пожалуйста не указывайте, блокируют письма не попадают, не доходят и так далее. Далее вы указываете ваш номер телефона. Звонить я не буду, менеджеров по продажам у меня нет, поэтому вы спокойно указываете. Просто мне так проще будет с вами связаться через WhatsApp, если вдруг я вас а, потеряла. Вы указываете ваш логин. Логин это любое имя, как вас будут видеть там в сети. Вы можете написать свое имя. Мне очень приятно, если вы напишите свое имя, фамилию, либо как-то, чтобы я вас опознавала, что это вы. То есть, если вы напишете «пупсик», то я не смогу с вами соединиться. Если вы напишете «Елена Дегурова», то, естественно, я максимально буду соединяться с вами и работать намного эффективнее. И вы указываете пароль. Здесь вы указываете пароль, пожалуйста, пароль запоминайте, записывайте или ставьте тот, который вы привыкли устанавливать везде, в скайпе, в соцсетях и так далее. Если вы регистрируетесь на какой-то платный контент, на, на доступ к клубу, у вас на почту после оплаты или после регистрации даже на гостевой тариф придет код доступа вы его вставляете сюда он вот такой будет длинный я не знаю почему так срабатывает система тем не менее оповещу вот кнопочкой мышкой почему-то не сохраняет поэтому когда вы копируете код доступа из письма то сделайте таким образом выделяете код доступа от первой до последней буквы цифры без пробелов впереди и сзади нажимаете кнопочку CTRL и английскую C как русская S это вы скопировали далее вы э, тыкаете мышкой собственно говоря сюда где написано код доступа нажимаете CTRL и английскую в галочка м русская мэ мария э, тогда у вас произойдет копирование и, вста и вы сможете вставить Сейчас я зайду, так как у меня есть доступ, да, я пишу свой логин, я пишу свой пароль. Можете поставить галочку «Сохранить». Если вы забыли пароль, то вы нажимаете «Забыли пароль», и вам будет возможность его перезапустить. И нажимаем кнопочку «Войти». Ага, что-то у меня неправильно. Видимо, здесь сохранился не тот пароль. Все, мы заходим в клуб. А, как понять, что вы зашли в клуб? Вот здесь правый верхний угол, мы видим наш логин. У меня в данный момент это админ. И появилась аватарка, либо фотография, как в данном случае вы это можете поменять в личном кабинете. Личный кабинет это вот ваш профиль. Вы заходите в профиль. Ну извините, у меня сейчас да, выйдет немножечко моя э, рабочая, так как я администратор сайта, у меня выйдет моя информация. У вас выйдет профиль, где вы можете внести свою информацию, поставить фотографию и так далее. А если вы уже являетесь участником э, клуба, то и вам необходимо установить код активации, то вы тоже сделаете это через эту менюшку, вы нажимаете на свой логин, видите «Активация». Меня просто э, будет сейчас затребовать э, вход, потому что... потому что меня пытается завести в мою э, систему. Вот. Мы зашли, и вы видите, вот здесь одна единственная строка. Вы сюда вставляете, вот она посередине, вы сюда вставляете код доступа. То же самое, Ctrl-C скопировали в письме, Ctrl-V вставили сюда и нажимаете кнопочку «Добавить», и у вас идет добавление. Чтобы перейти на главный экран, у нас есть очень удобное меню, вот оно подсвечивается, когда мы с вами переходим куда-то или вот сверху вы можете нажать главное да кстати расписание скоро будет э, вывешиваться и вы попадаете на платформу клуба если вы участник клуба то вы заходите в раздел клуб ярко не надо мне писать что у вас другие вкладки не открываются это многопрофильная э, система многопрофильная э, структура которая э, Работает по конкретному запуску человека по его электронной почте. Поэтому очень важно, чтобы у вас была одна электронная почта. Вы заходите в клуб «Яркожители», вот эта вкладочка, вы ее нажимаете. И у вас открываются материалы клуба. Здесь мы видим несколько папок. У, вас, у меня сейчас все зелененькие. Разделы, да, вот эти, видите, вот а, такие замочки. У меня они все зелененькие. У вас они будут а, красные, оранжевые или зеленые. Что это обозначает? Красный это значит, этот раздел закрыт для вас вообще. Оранжевый, это значит в этой папке у вас будет часть доступна, часть закрыта. И зеленый раздел, это для вас будет полностью открытый раздел. Вы можете заходить, смотреть, не бойтесь тыкать по папкам. Вы в любом случае увидите, что для вас открыто, что закрыто и так далее. Вот мы открываем там, например, мастер-класс. Заходим в раздел, и мы увидим, что у нас. Вот видите, это вот такая галочка это будет обозначать, что этот урок пройден. Да? Часть вторая не пройден. То, что доступ открыт, мы понимаем, что мы можем зайти и посмотреть, что внутри. Вот эти видюшки. Да, кстати, когда вы видите вот такое видео, которое. А не сработает. Все, да. Просто будут некоторые видео, которые не сработают. Это сейчас неприятный сюрприз от YouTube. Мне придется перезаливать большую часть материалов, поэтому если вы видите, что что-то вам должно быть открыто, зелененький у вас огонечек, и оно не открывается, пишет видео недоступно, сообщите, пожалуйста, мне название. Вот мастер-класс, создание талисмана и так, так далее, часть первая. И я буду понимать, то есть раздел деньги и изобилие, мастер-класс такой-то, я буду понимать, что в этом разделе надо перезалить и технически Технических помощников попрошу перезалить. Вот, Пишите комментарии. Очень благодарна буду вашим комментариям. Чтобы вернуться обратно, вы можете нажать главное и вернуться на главное. Для того, чтобы попасть в вибрационные практики, вот тут мы видим два раздела. Это потому что и для Участников клуба и для тех, кто оплачивает отдельно, ну просто я вижу все как администратор, на самом деле это одно и то же, а вот чтобы попасть на еженедельные сеансы, вы нажимаете, вот. а нет, это разные, простите, исцеляющие сеансы, это будут э, папочка для участников клуба, где будет, будут записи храниться, будут э, Добавляться практики, там пока практик нет, здесь мы будем добавлять, вот здесь пока только сеанс, вот, но на самом деле здесь будут, я, наверное, как-то по-другому назову, чтобы вы не путались, вот еженедельные сеансы вихрь успеха, мы нажимаем и видим сеанс, вот нажимаем еще раз и попадаем в на нашу страничку, где, собственно говоря, вы видите комментарии людей, которые на сеансах присутствовали, и видео. Если вы пришли на сеанс, у вас сеанс не работает, вдруг не включается, не забывайте нажимать вот эту синюю кнопочку, да, чтобы сеанс начал работать, тогда будет все прекрасно. Вот. Таким образом, я надеюсь, что я чуть-чуть э, вам открыла, что внутри, как зарегистрироваться, как активировать, где искать сеансы, где искать материалы клуба. Я надеюсь, что вам будет это максимально полезно, максимально э, доступно, и мы с вами будем продолжать таким образом наше движение вперед э, к нашему к счастью, к нашему изобилию, к нашей всеобщей радости. Все, мои дорогие, всех нежно обнимаю в чате. Пока-пока, до новых встреч!